всем привет и в этом видео по многочисленным просьбам наших подписчиков в этом видео я расскажу как на реле-регуляторе автомобильном сделать автоматический модуль для зарядного устройства так что нам для этого понадобится Ну непосредственно но ну, непосредственно автомобильный реле регулятор можно использовать любое реле в данном случае я использую реле Астрон 593702. Порог срабатывания у него 14,2 вольта. Обычно силовое реле. Тоже взял автомобильное. Четырехконтактное. То есть два силовых контакта. И два контакта на катушку. Для демонстрации аккумулятор. Вот такой вот тридцаточка. Наше зарядное устройство, не автоматическое, обыкновенное. Ну и вот такая вот кнопочка с фиксатором для запуска автоматики. Ну и тестер для контроля напряжения на клеммах аккумулятора. Ну вот он у нас в заряженном состоянии, чтобы продемонстрировать работу автоматического модуля. Мы подключили мультиметр. Итак, что хотелось бы сказать по поводу, так что хотелось сказать по поводу по поводу этого контроллера зарядки автомобильного аккумулятора. В интернете я нашел немало схем, где предлагается использовать регулятор с управлением по минусу, и там далеко не все подходят с использованием, дополнительным использованием транзистора. И он называется балластный регулятор для ветряков и солнечных панелей. Но мне такая схема не очень понравилась, так скажем, потому что там при срабатывании реле и открытии, открытии и запирании транзистора активируется балластная нагрузка, то есть галогеновые лампы или спирали. Ну кто на что горазд. И вся лишняя энергия, весь ток с источника, будь то ветрогенератор, солнечная панель или зарядное устройство, начинает уходить не в аккумулятор, допустим, а уходит все в лампочки. И весь на что просто рассеивается в воздухе. Чтобы как-то повысить КПД. И вот что в итоге мы придумали. Итак, давайте сейчас я продемонстрирую работу нашего автоматического модуля. Вот они выходы нашего зарядного устройства, плюсовой и минусовой наклее. Ну, после демонстрации я объясню саму схему, что и куда подключается. Тут все довольно просто. Итак, вот схемка автоматического модуля зарядного устройства на реле регуляторе. Итак, мы видим напряжение на экране мультиметра. Это напряжение на клеммах аккумулятора в данный момент. У нас ничего не подключено. Включаем наше зарядное устройство в сеть. Включаем. Режим максимального тока на зарядном устройстве. Вот, система у нас включилась. Жужжащий звук силового резе означает, что система в данный момент находится в спящем режиме. То есть аккумулятор у нас не заряжается. Вот напряжение его как было, так и осталось. Питается у нас только регулятор от зарядного устройства в пульсирующем режиме от силового реле. Вот, 0,05 А. Ну, показания вольтметра на зарядное устройство это... Это показания с выхода зарядного устройства, то есть напряжения на крокодила. Так, мы выбрали максимальный режим тока и запускаем нашу систему. Нажатием кнопки я включаю ручной режим зарядки, то есть заряд, зарядка будет проходить до тех пор, пока я не отключу зарядного устройства. Но если после нажатия кнопку опять отпустить, то зарядка будет проходить в автоматическом режиме. Итак, давайте посмотрим. Включаем заряд. Вот, прошел ток 3А. Включаем автомобиль. Вот, уже сработал. Реле-регулятор, он на зарядку никак не, не влияет. Напряжение у нас растет. Переключу слабый режим. Выберем 1,2 ампера, у нас сейчас. Вот и зарядка продолжается. И зарядка у нас продолжается в ручном режиме. Включим 1 режим, чтобы успеть этот момент как-то увидеть включаем зарядная включаем автоматику отпускаем кнопку автоматика у нас включилась вот 800 миллиампер Это конечно будет долго ждать до 14,2 вольта. Сейчас я включу дополнительный режим 1,2 ампера, чтобы успеть увидеть, как автоматика отключит зарядную. Вот 1,2 А, напряжение растет, и а так смотрим. 14 вольт сейчас работает. Все сработала автоматика. То есть она сработала примерно на 14,1 14 14,2 вольта. После того как сработала автоматика, мы можем продолжить зарядку зарядку аккумулятора до стопроцентной его зарядки уже в ручном режиме так. то есть включаю кнопку и продолжаем уже заряжать аккумулятор уже в ручном режиме вот реле сработал, но зарядку, видите продолжается так можно довести аккумулятор до стопроцентного заряда до желаемого напряжения 14,5 либо 14,7 так давайте посмотрим еще раз нажимаю кнопку и отпускаю, включаю автоматику все у нас автоматика сработала нажимаю кнопку, перевожу вручной режим вручной режим активировался и пошла у нас зарядка вручном режиме итак я считаю что данный автоматический модуль по сравнению с балластным имея преимущество жужжащий реле я думаю не является минусом данной системы, так как оно нас информирует об окончании заряда нашего аккумулятора и перехода из режима в режим, из автоматического в ручной. Теперь осталось интегрировать данный автоматический модуль в наше зарядное устройство и автоматическое зарядное устройство у нас готово. Итак, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!